Ну, последний у нас как бы, на наших вебинарах семинарах и процесс это обеспечение вот этой учетной задачи это финансы бухгалтерия ну, и экономика Это немножко не наша тема, с другой стороны, именно интеграция с бухгалтерией, с финансами позволяет нам гарантировать, что нам, собственно, бюджеты на ремонт на обслуживание, на поддержание надежности будут обоснованы, исходя из наших вот оценок критичности, надежности, плановости. То есть мы по-любому должны интегрироваться с этими процессами и давать им обоснования для принятия решений по бюджетам. Но мы в меньшей степени говорим про деньги, мы всегда говорим про ресурсы, если есть ресурсы, оценка ресурсов, экономисты, финансисты руководство принимают решение уже о выдаче средств, исходя из там каких-то своих а, лимитов.